Контрбаланс это использование веса и инерции друг друга. Например, чтобы остановиться, не делая лишних отшагов. Или не только остановиться, но еще и перенаправить свое движение в другую сторону. Или даже сходу перейти к украшению. Поскольку мы постоянно меняемся местами, наша пара оказывается устойчивой, и мы можем чередовать позицию буквально на каждый счет музыки. Раз. Два, три. Благодаря.